В первую очередь я хочу рассказать вам, как я иногда подлавливаю своих клиентов во время курса психотерапии. У них есть задача фиксировать ежедневные тревожные события. И я, соответственно, задаю вопрос, были ли тревожные реакции за неделю. Ну, Это происходит уже на определенных этапах, там спустя несколько недель уже на курсе, когда тревожность снижается. Я спрашиваю, были ли тревожные реакции за неделю. Клиент говорит, нет, тревожных реакций не было. И тут я добавляю. А было ли беспокойство, волнение за что-то? Он говорит, конечно, да, было. Так вот, смысл в том, что волнение, беспокойство, переживание, страх, тревога, все это одно и то же. Это все ваши тревожные реакции. Просто у них как бы разная степень выраженности, то есть как некие разные баллы. То есть если сильная тревога это 10 баллов, то беспокойство это 5 баллов, волнение это 3 балла. Вот какой-то... Какой неуверенность это может быть один-два балла но все равно это одна и та же тревожная реакция то есть эмоция та же а степень ее разная и поэтому люди зачастую пытаются как-то разделять какие-то небольшие переживания отделять от сильных тревог а на самом деле это все одна и та же корзина это все одни и те же тревожные реакции разной степени выраженности и на самом деле это только момент когда они могут быть такие сильные то есть Человек сегодня может сильно среагировать на эту ситуацию, а слабо на эту, а завтра уже все будет наоборот. Поэтому не имеет значения, насколько сильная реакция у вас возникла, это все равно тревожная реакция и все равно вам с ними работать. Так вот, возвращаясь теперь к вопросу о нормальных тревогах и невротических, в чем здесь смысл? Конечно, у нас у каждого человека есть свои переживания. И в этом-то как раз вся суть, что большая часть людей переживает за одни и те же вещи. И вот эти переживания являются совершенно нормальными. Например, к нормальным переживаниям относятся переживания за то, как пройдет операция у человека. Переживание за то, какую оценку получит на экзамене. Переживание во время собеседования или перед собеседованием. Переживание, допустим, в первый день на работе человек выходит, переживает. Переживает он по поводу сдачи тех же анализов. Это тоже совершенно нормальные вещи. Когда человек не знает, как будет. Или когда он делает что-то новое, допустим, приходит в новый коллектив. Подписывает новый контракт, идет на первое совещание с крупными какими-нибудь игроками. То есть, когда он делает что-то новое, когда у него возникает стрессовая ситуация, в которой большая часть людей волнуется, вот эти все переживания считаются нормальными. То есть, это все то, что в вашей ситуации любой другой человек, он бы тоже волновался. А вот невротические переживания, они как раз неочевидны. То есть, это как раз те ситуации, в которых человек не должен волноваться. Например, как парень волнуется перед первым свиданием. Все волнуются перед первым свиданием. И это нормально. Парень волнуется подойти к девушке. Все волнуются подойти к девушке. А вот другое дело, что если это уже третья встреча с девушкой, а человек все равно волнуется за то, как эта встреча пройдет, Например, у него, может быть, были такие случаи, когда человек говорит, я собираюсь на свидание с девушкой, с которой уже давно знаком, и переживаю, что на этом свидании я захочу в туалет, и все свидание провалится. Вот это является примером невротического переживания, невротического страха или невротической тревоги. Или когда человек считает, что он не уснет, да, то есть именно, что он боится, что он не уснет, что завтра он не сможет справиться с работой, это тоже невротический уже страх. Скажем так, переживания, связанные с ситуациями очень индивидуальными, они практически все считаются невротическими. То есть, скажем так, это ваши переживания зависят от вашего восприятия. И от того, как специфично вы воспринимаете конкретную ситуацию, и зависит возникновение страха. То есть, грубо говоря, вы очень специфично воспринимаете определенные ситуации в своей жизни. Но есть в то же время ситуации, которые все люди воспринимают одинаково. Например, все переживают, как пройдет у человека операция. Все переживают, какие результаты будут у него по анализам. Все переживают перед экзаменом, все переживают перед первым свидании. То есть это стандартные моменты в восприятии людей, то есть они все стандартные, а невротические переживания они все уникальны. И вот в этом вся суть, что вам может казаться, что ваши переживания они какие-то глупые, надуманные, ну, то есть ненормальные, то есть других таких нет. Но в этом-то вся суть что именно для вас ваши переживания являются важными, невротическими. А для другого человека с другими невротическими переживаниями он будет смотреть на ваши и думать, что за ерунда. А вы будете смотреть на его переживания и думать, что за ерунда. Но для него вот эти ситуации являются очень актуальными. То есть реально люди за это переживают. Есть люди, которые переживают за то, что выйдут на улицу и умрут. Вот вы спросите, как, бы, как можно переживать, что человек выйдет на улицу и умрет, Но вопрос в том, что у каждого есть свой специфичный жизненный опыт. И этот жизненный опыт заставляет человека бояться вот таких ситуаций, которых большая часть людей не боится. Поэтому мы можем подытожить. Невротические страхи ⁇ это те страхи и переживания, которых нет у большинства людей. И это те реакции в тех ситуациях, где другие люди совершенно спокойно реагируют. Например, как выйти из дома. То есть люди выходят из дома, а для них это не переживательно. А для вас это вызывает страх. Как и другие моменты. Например, какие мысли вам пришли в голову? Вы вот подумали о чем-нибудь, там, не знаю, подумали о шалтай-болтай и думаете, о, это ненормально. Ну и, соответственно, вы тут же испытываете страх, хотя другой любой человек он подумает о Шалтай-Болтай и посчитает, ну подумал и подумал. Ничего для него этого переживательного нет. Но при этом, когда вам надо идти в больницу, вы тоже будете переживать, как и все остальные. И вы, вполне возможно, будете даже сильнее переживать. Но все равно это нормальные ситуации. Чтобы вы спокойно относились к ситуациям похода в больницу, например, сдачи анализов, к тем ситуациям, в которых другие тревожатся, вам нужно иметь более низкий тревожный уровень. Тогда вы автоматически будете реагировать, как и все остальные. Надеюсь, это видео было полезным. Напишите свои вопросы в комментариях. Будем на связи. Всем пока.